Здравия всем здравым! И на пороге здравости кто? Всем добра, правды, справедливости! Я сегодня в Харцизке. Сегодня у нас 16 сентября 2022. И вот я хочу тут заснять памятник. И точно, что я была в Харцизке. Вот там издалека памятник Сейчас подойду поближе И засниму Памятник Такой Посмотрим, что там А, Чехову Антону, Антону Чехову Так Вот тут вокзал Харцизский чтобы знали, что точно Харциск. Я не вру. О, тут цветочки, розочки. Парк хороший, красивый. А вот Чехову памятник. Вот такие красивые светильнички, лавочки, ну, обыкновенные лавки, светильники. И Чехову памятник. Плаки. И... Туя там растет. Это что, там тоже какое-то зеленое? Берюбовские такие красивые. В общем, это привокзальная площадь, а я сегодня здесь получаю паспорт России. Вот так вот, красота, красота, красота, урны такие стоят еще, плитка выложена, какими-то камнями, ну, красиво здесь. Так. Красиво. А я раньше приехала, а теперь вот хожу. Думаю, достопримечательности поснимаю, какие здесь есть. Кольцо какое-то. Это вокзал дорогий. Вот еще. он на небесах луна. Пол... Месяц видно. Сегодня была пасмуна. Сейчас так разошлись облачка. Хорошо. Ясно. Даже солнце. Тепло. Хорошо. Вот такие небеса. Так, ладно. Пока-пока. Вот еще город Харциск Куда основан Вот стоит такой фонатик Вот эту Харциску Здесь Зелень, ели Ели Березка Там дальше детская площадка есть Сейчас мы ее заснимем тоже. вот такая деткам играться детская площадка качемы Качели, качели. Ну, вот тут качели. Вот так вот. Детская площадка. Вот. А вот кинотеатр называется, гляньте, как Родина. Это харцистский кинотеатр. Там у нас тоже был в парке кинотеатр Родина. Ну, он, наверное, не работает или. Да, закрыто, он написано закрыто. для театр Родина. Это слаб поломан. Аслав поломан.